Итак, пришли в вот Он Вон у нас оба селезня тут. Ох, он еще перья уже поотрасли, Его никто не трогает, никто не дергает. Вот это все мое царство, которое тут есть. Там у вот утята подрастающие по там сидит. Ну, утки вроде нравятся еще с ними тут болтаться. Там и жить вкуснее, жить теплее. Так что она там находится. Скоро начнем их поить вот таким вот средством. Наверное, января. Очень плохо видно. И вот такие вот. Это и для пера хорошо. И для яйца хорошо, и для стресса. Мало ли какой стресс. Так что будут получать аллеуторы кок чтобы и размножались и плодились вот это стадо поделим на две где у меня где он вот у меня сидит рядом с семечем ладу и селезень он у меня пойдет с коричневыми уточками. Всех коричневых уточек отсадим. Ну а черненькие останутся вон. Фомыча с Да? Гвардейцы мои. Вторая два дверь. вы все подъели. Так что теперь только утром. Ночь поспите. перья но сеночь пересияет. А этого плохо видно черный вон там у меня белый еще сидит белый узник у меня сидит вот она тому белому узнику будут отданы коричневые уточки а все остальные утки которые маленькие или на продажу пойдут, или мы купим новую селезнюю. Подмазанные сидят. Подмазанные сидят, да? Ты у меня будешь молодой белый красавец. Такому вот беляшу молодому достанутся утки. Ну а пока они рассылки, сидят здесь. Ну вот сидит гвардия. Вот так вот. Надоели, говорят все. Я спать что все тут все на месте позже сделаю ролик насколько эти товарищи у меня едят, во сколько они мне обходятся в день да во сколько мне вот такая уточка в день обходится Я считаю, что это выгодно. Не теряют не весе, выглядит хорошо. Так что чего черныш, Тебе туда, да? Тебе туда под лампочку. Сейчас полностью оперится к весне, красивый будет. Ну и глянем малышей кучку. А еще не могу определить, кто здесь кто. Кто есть кто? Есть большие, есть маленькие. Да. Есть побольше, есть поменьше. Кучка вот таких товарищей. Может тут все селезнь один. Так что если кому надо селезня, пожалуйста, приезжайте. На весну у нас, наверное, таких товарищей много будет. Вот там стоит большой, красивый. Вот, он, вот он зевает. Вот так вот вам язык показал. Не поедешь никуда. Тут останешься. Вот когда сих пор ходит, тут жить теплее, вкуснее. Да теплее жить вкуснее да вот все это подрастет весне такие малыши у нас подрастающие Черт, у меня даже в объектив вроде не влезаешь. Ну ладно, надо выключать вентиляцию. Да, сделали вентиляцию. Вон она у нас. Сейчас мы ее выключим. Хватит проветривать. Руку это делать неудобно. Совершенно неудобно сейчас минуточку вот. такая вот вентиляция там 80 на 80 вентилятор на ночь я его прикрываю он на нем уже пуху там нависла вот. Все, прикрыли. Сейчас выключим свет. Уткам пора спать. Они забираются уже. Пора спать. Да, всем пора спать. Поели, попили. Все. Раз. лампочка горит только уйдят так что вот такие вот там только одни головы белые торчат ну все всем спокойной ночи